Одноклубники, всех приветствую! На обзоре у нас уникальный мотобуксировщик железная собака с шириной гусеницы 380 миллиметров, длиной базы 1 метр. Мотор установлен на данном буксе Zongшен. Версия мотора это GB 270, ручной запуск. По желанию нашего одноклубника Виталия был сделан капот и нанесена аэрография. Камуфляж «Рыбак красный». А также по желанию Виталия были установлены на руле буксировщика это ручки с подогревом. Ручки устанавливаются двухрежимные. Можно сделать погорячее, похолоднее, либо вообще выключить. Также на буксировщике присутствует чека аварийной остановки на случай выпадения или самохода мотобуксировщика. А на буксе здесь представлена катковая подвеска, наша стандартная, но также можно сделать его и на склизах, смотря кто где ездит и для чего использует. Успокоитель уже идет в базе. Пара идет у нас в стандартной базе. И чехол на двигатель. Это все присутствует. Катушка на освещение на этих моторов установлена 9 ампер Это 108 Вт. Прицепной полноценный фаркоп снегоходного типа. Защелкнули, поехали. На морозе рым гайки или такие важные скобы тут крутить не придется. Сделан багажный отсек для ящика и канистры руль полностью складывается крайняя точка это получается будет у нас крышка бензобака либо сам глушитель то есть все компактно также этот мотобуксировщик помещается в сане волокуше длиной метр двадцать пять за габариты саней не выступают в этих санях хорошо букс перевозить в салоне авто весь снег будет стекать в санки, и воды не будет у вас на ковролине, либо на ковриках. Всем спасибо за просмотр. Пока.